Закрыли мы глаза, ну все, ты убежал от меня. Молодец, вот тут ты спишь, ты кажется обоссалась тут пару раз. ВАЙ! А звука нету что ли? В смысле? В смысле, в смысле? Да ладно, кажется, в этой игре нет звука. Хаешки, котятушки, с вами и э Это игра Evilness The Book of Life. Так, язык игры у меня, естественно, русский. Давайте поиграем. А, погодите, котятки. Некоторые в тот раз писали, что я начала со второй части. Ну, блин, они не подписаны, простите. Я не знаю, первая это или третья, но в любом случае мы играем. Загрузка. О, звук пошел ура. Ходит легенда, что именно в этом доме находится самое уязвимое место Эвилнессе, а именно книга, в которой написано ее прошлое, настоящее и будущее. Она спрятана в сундуке, который находится в подвале. Дверь к нему защищена четырьмя звонками. А ключи спрятаны по всему дому. Я должен найти все ключи и пробраться туда, чтобы уничтожить эту книгу, а вместе с ней Эвилнессу. Так, стать, Пиндер! Она спрятана в сундуке, в подвале, значит, четыре звуками, бла-бла-бла. Короче, мне надо найти четыре ключа и подвал. Окей. Вау! Что-то... Ага! Дверька. Что-то мне подсказывает, что это все-таки третья часть. Ух ты! Так, не могу себе. Печаль, беда. Давайте я обойду сначала домик, я просто хочу осмотреться, что я здесь и как. Вдруг вот здесь, в колодце, например, будет ключик один. И Вилнес окажется в этом доме. Значит, она нападет на нас только-только в нем. Ой, смотрите, какой-то еще один домик. Давайте попробуем открыть дверьку. Да, перный кордебалет! Сколько можно? Так, тут что-то... Зажигалка какая-то. Что это? Для чего оно здесь? Мне здесь графика очень нравится, кстати. Я даже вот не обращаю внимания на вот эти деревья. Странная форма. Открыть дверь. О, на удивление, дверька открылась не на меня, а от меня. Итак, тебе не нужно было сюда приходить. Правда? Кто? Я должен скорее найти все четыре ключа, открыть подвал и уничтожить книгу. О, гляньте. Круто, что? Часы мне Айс напоминают. У-у-у, тут под это не подвал, а второй этаж есть. Ланника, давайте вот тут осмотрим, это все. Я буду все это открытым оставлять. На всякий такой-то случай. Я надеюсь, она не бегает по дому. А то это будет очень и очень плохо. Ух ты, ключ! Куда это мы попали? Смотрите, там кто-то есть! Кто это? Там кто-то был, видели? Что ж, значит, я правильно делаю, что... Ух ты! Еще один ключик! Вот это я понимаю, игра. Ух! Стопендар! Мне вон там нужно быть предельно осторожным. Да стой ты! Пуна, матерь! Смотрите, она повернулась. Круто! Ладно, берем ключ, добери-то да я... Господи! Мне здесь нужно будет тоже закрывать глаза от Вилнеса. Кажется, чем больше ключей я соберу, тем более агрессивно становится та бабенка. Так, все, тут никого нету. Ага. Давайте пройдем вот в эту комнату. Что это такое? Кстати, заметьте, Вилнеса еще ни разу не напал на меня. Я всегда наблюдаю за тобой. Конечно. Пускай ты и наблюдаешь, но в любом случае ты дала мне собрать уже целых два ключика. А что, если мне сперва надо было найти подвал? А то потом она такая вернется, начнет за мной бегать. А я такая: А, простите! Я...", Вилнеса, что это было? Вы это видели? Закрыть глаза! Наконец-то она на меня напала! Ну что ж, это как бы облегчает мое прохождение. Потому что, во-первых, мы нашли с вами третий ключик. Гляньте, она уже там стоит. Стой. Стой. Ой, гляньте, там тоже что-то есть. Оно как-то крутится. А -а -а. на матерь. Надо сюда. Японский бог, за что? Вау. Видели, да? могла туда спокойно пройти. Ладно. Что поделать, я уже вот здесь. Да, что за... Блин, а эти ключи вроде собираешь? Ну блин, ну какого хрена? Давай! Это ловушка! Ловушка! Черт! Я больше всего времени, наверное, застряну либо здесь, либо на еще одну ключике. Должен быть, по идее, последним потом. Так, вот, берем. И как мне здесь надо будет... Ага! Ясно. Я не понимаю. А, а дальше мне как? А как мне дальше? А, я могу вот так пройти. Смотрите, она теперь держится. Ключ возьму. Поняла? Дудошка. Так, теперь давайте откроем тут. И вот тут. Так, ключе мы не нашли. Теперь что? Теперь нам осталось посмотреть вот эту комнату. Ну давайте сначала я найду подвал. Второй этаж, японский бог. За что? Так, ой, а вот тут, а вот тут посмотреть нельзя. В ванне тоже ничего нету, печаль, беда. Так, в тубзоляторе. Эх, жалко, нету. А то в игре с Лендрина просто писец, как любит это делать. Стоять. Я чуть не пропустила вот эту комнату. Это не комната. А вот и сама дверь с четырьмя замками, ведущая в подвал. Какая, вот эта? А. Вот это. хе, -хе. Что ж... Это упрощает мне задачу, потому что мы с вами нашли три ключа. Что это? Когда-то я тоже была человеком. А что с тобой стало? Мать моя, Флора, что с тобой стало? Кружится там кусок металла. Ха -ха. Угу. А это что было? Ну, закрыли мы глаза, ну все, ты убежала от меня. Молодец, вот тут ты спишь. Ты, кажется, обоссалась тут пару раз. Заперта? Как это так? Значит, та последний ключ. А нет, смотрите, ключ-то вот он. Япона! Смотрите, а ее там нету. Она вышла уже из клетки. Ух ты! Смотрите, где она? Мне нужно как можно быстрее его пройти а потом между ними именно когда она сейчас поднимется наверх вот сейчас она опустится смотрите все она опустилась мы должны сейчас будем быстро быст трада я лох я знаю а, именно на эту хрень значит мне нужно с нее воистину как можно быстрее Ой. Господи, Иисусе! Yeah, мы это сделали! Смотри, стоп, стоп, стоп, стоп! Ух ты! Бе... Да бери ты ключ! Вау! Wow. Я нашел все четыре ключа, да, все, мне надо спуститься. В подвал и уничтожить эту книгу. Благо, подвал мы с вами нашли. Дверь. Где книга? Так, я могу тебя взять, я не могу тебя взять. Какой-то сундук. Взять книгу. Осталось ее сжечь. Помню, во дворе горел костер, книгу можно сжечь. Но дверь нам тут вот заперта. Нужно идти в подвале, выломать дверь это. Вот это, взять топор. Почему я не могу топором убить Эвел Шла в жопу. Костер же перестал лырить, нужно поискать. А что мне поискать? Где мне поискать? А, понятно. Я помню, я помню, что в этом доме... Была зажигалка. Вот давайте возьмем ее. Бери. Жгалка отлично, остался жить костер и положить в него эту книгу. Блин, у меня игра начала тупить на этом моменте. Бросить книгу, все. Вау, вы это видели, да? Книга уничтожена, вместе с ней уничтожена Ивел Потому история Волнес закончилась. Больше на никого и никогда не потревожит. Угу все-таки это была третья часть, и хорошо, что она была в самом конце. Что ж, котятки, главное меню. Я попробую поиграть еще раз, потому что я хочу посмотреть, может, в других комнатах была какая-то еще одна записка. Мне даже жалко стало ее у нас на самом деле. И давайте посмотрим на ее скример. Играть. М -м -м, это какой-то бак, или что это? Котятки. Короче, я запустила сейчас игру заново, и -х -х -х -х у меня просто тьма тьмущая. Это что, потому что мы победили Вилденсу, и теперь ее больше нету? В смысле? Ну, кажется, игра не запустится. Я попробую еще раз. Все, котятки, игра пошла. И блин. Почему в тот раз у меня ничего не получилось, я прям даже не знаю. Давайте, продолжаем. Так, а, тут две кровати, а я подумала, я что-то упустила уже. Так, ну окей. Так, вот в этой комнате мы не были, смотрите. Тебе не нужно было сюда приходить. Погодите, так эти записки что, все находятся в разных... Комната, Ух ты, какой шкаф прикольный. Я надеюсь, что та записка, типа когда-то я была человеком, не последняя. Я всегда наблюдаю за тобой. Так, мы это поняли. Я могу стоять прямо за твоей спиной. Хде? А в таких этих нет никакого там сюрприза, например? А то помните, как в этом слендрине было. Да господи, кто меня поворачивает-то постоянно? Что за управление странное? Ты не сможешь меня остановить. Ну прости, Вилнеса, мы себе, во-первых, уже остановили. А во-вторых, я тут просто по фану. Отсюда нет обратной дороги. Правда, что ли? Да что это было? Ну, что здесь. Записка, вот. Последняя. Блин, надо было раньше прочитать. Когда-то я тоже была человеком. А, все что ли? Блин, мне теперь придется снова бегать по дому и искать Эвелнессу. Но кто же знал, что тут ничего нового не будет. Допустим, ты можешь стоять прямо за моей спиной. Где ты? Так, ладно. В любом случае, мы один ключик нашли. Давайте возьмем его и... Неинтересно. интересно, а эта комната, это что вообще такое? Это чистилище или, блин, что это? И почему Эвелнесса сперва там стоит отвернутой? конечно, Велнес. Как мы вообще туда попадаем? Что это за астрал, блин? Небольшая такая прихоть. Я хочу посмотреть в Велнес в глаза. Слышь ты? А, она поворачивает божь, посмотрите. Какая прелесть! ой я ее руку вижу. Жалко-жалко. Почему я не могу холодильник открыть? Почему везде, где есть холодильник, я не могу его открыть? Велнес... Боль! Вот. Ай, и это все, да? Ну что ж, котятушки, на этом я заканчиваю прохождение игры Эвилнесса и я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то одарите мне своим бордатым лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал Zerux Pro. И всем пока, котятки!